Летает надеждой над тихой припятью ранней весной, Белые озеро чистое нежные. нежное, Насквозь пропахло душистой сосной. Мой город цветущий садах, Мой город с мечтою в глазах, Мой город такой красоты. Из добрых сердец Мой город родной, ну и нет в городе нашем для каждого света Память о тех, кто в неравном бою Мирать стоим за огромную плату Чтобы мы песню запели свою Чтоб мы могли любоваться с тобою Розовым утром и в реки Никто больше грубой ногою Наши напои не мяло Васильки. Мой город цветущий садах, мой город с мечтою в глазах, Мой город такой красоты, что мне улыбаешься ты, как много здесь добрых сердец, мой город родной. Речку, цветок и полянку мы обещаем хранить тебе речь, кролом святым и гнездо солянку и в белорусскую милую речь. Если с тобою добро мы умножим, будет цветилу нечтенный красный. цветущих сада, мой город с мечтою в глазах мой город такой красоты, что мне улыбаешься ты, так много здесь добрый сердец. Мой город родной, умни нет, мой город в цветущих садах мой город с мечтою. Боишься ты, как много здесь добрых сердец, Мой город родной, лунинец. Мой город родной, лунинец. Мой город родной.